Сегодняшний комментарий от канала Ильи Шунина, почему-то они остались на 15 уровне или на 12, там можно брать рубинку, а на изи так играют все рабчики, ну потому что я снимаю вормик с нуля, ребята, а это прокачка аккаунта до 30 уровня, прохождение всех боссов, крафт шапок, артефактов и много чего еще, поэтому... На одиннадцатом, пятнадцатом, двенадцатом уровне там мне делать нечего, ребята. Я просто, напросто, там не смогу ничего снимать даже, по сути. Тем более у меня есть еще аккаунт второй, одиннадцатого уровня, там могу спокойно играть, если захочу. Но я пока что не хочу там играть, ребята. Вот я снимаю для вас полную прокачку аккаунта Вормикса. Вот, поэтому такие дела. Всем привет, с вами Даниил Яценко. Сегодня снова супербоссы на фейке Вормикс нуля. Вчера прошли мы самое пекло и дали награду 180 вузов. Вот сегодня проходим мы что Сейчас посмотрим. Можно пройти самое пекло, или горячо, или нормально. Но я думаю, пекло пройти будет трудно сегодня. Хотя, сегодня пекло можно пройти, ребята, будет попробовать. Опять же, пекло, оно не сложное, оно не сложное. Но у меня арсенал такой себе. тебе. Пекло, короче, проходим сегодня. Пекло. Бонус. Реакция, как обычно. Так, мы будем всех прокачать. Все, так. Кирилл Саленов снова у нас сегодня, напарник мой. С ним проходим уже пятый день подряд, вот. И что вызова? Только быстрее вызывай меня. 500 фуса за накопил, ребята, после того как купил экстренный телепорт. Ну вызывай, давай быстрее уже. Хочу быстрее пройти супербосса, вот. Пираты и якудза. Ну, я думаю, сначала убьем пиратов. Или якудзу. Ну, здесь, конечно, карта быстро утонет под воду, ребята. Мы не успеем их убить. Хотя, может, и не быстро. Должны успеть убить их, по идее. Так, качество ставим максимальное. Без шапки. Ладно. Я забыл шапку поставить, ребята. Он пишет. Сыграем так... Если что, переиграем, ребята. Потому что я знаю, что тут нужно и так пройти без шапки, без шапки. Так, ну вроде бы здесь... Такие лаги есть небольшие, но... Играть можно. Я снимаю на максималках, ребята, чтобы вам было приятно, приятно смотреть, потому что... Если я играю на низких качествах, то качество портится на ютубе, в общем. И вам смотреть не очень-то приятно будет. Ну вообще, надо убить сначала матросов, желательно этих потому что их легче всего убить. Если их убьешь, то они не дают никаких бонусов, там, катаний, к броне, там, вот этих бонусов. Если убьешь, допустим, какую-нибудь бурю, да, надо даст регенерацию. Если, допустим, убьешь сталь, даст броню всем. Он убьет, короче, двоих с кувалдой, я так понимаю, охранник, и минку ставит. Получится у него. Думаю, получится, да. Это неплохой ход. Можно газовую тянуть. Или газовый, или с двоих. Конечно, с будет. Нет, с газовой будет лучше. Мне кажется, газовый лучше сработает, чем кувалда. Я могу тянуть газовый туда. Почему бы и нет, ребята? Почему бы и нет? Пойду кину указываю, наверное. Так, у меня надо горячее настроить еще. На горячие плохо настроены. То есть настроены они, но как-то очень неудобно, потому что у меня на основе на моей на горячей клавише стоит. На единице стоит у меня, короче, веревка. А здесь у меня узишка стоит. Я привык, то, что я беру веревку на единицу, а тут у меня достается узишка. Но я тоже говорил как-то на видео. На одном из своих видео, да? Постараюсь уже как бы. Ну, для тех, кто не смотрел мои прошлые видео. В общем, надо настроить, короче, это все. Я сейчас все время забываю настраивать, ребята. Я включаю Wormix, этот фейк, и сразу же снимаю видео. Я даже не играю вне видео, тут не захожу, никогда не захожу, ребята, вне видео на этот фейк. Как видите, даже я шапку забыл поставить. То есть никогда я не играю вне видео. То есть захожу и сразу вызов принимаю и снимаю вид видос для вас. Как-то так все происходит, ребята. Поэтому, как бы, я особо тут не захожу, даже ничего не делаю. Чисто вот все на видео делаю. Я думаю, супер боссов я снимать-то не буду постоянно, ребята. Сниму для вас там месяц супер боссов или может два месяца сниму. И буду уже нормально снимать там. Ну, в смысле, боссов буду снимать различных других. Потому что для меня вот эти боссы все, они легкие, вот эти все боссы. Даже вот самое пекло вот эта вот она легкая, элементарная, ребята. Как бы. Хочу снять для вас сложных боссов, допустим, каких-нибудь. Так, ну кину газовую, наверное, капитану. Ходят слухи то, что если убьешь капитана, то карта будет тонуть меньше. И медленнее. Меньше и медленнее. Я до сих пор этот миф не проверил, ребята. Надо уже съебаться в другую сторону куда-нибудь, потому что... А, ну короче, он зомбака воскресил, пидарас. Как обычно, короче, все, Как обычно. Вот почему они зомбака воскрешают? Почему? Ну, наход зомбака. Я понял, короче, в чем прикол. Я понял, в чем прикол. Наш наш газ убил наход э, зомбака пражеского. И он закреплется воскресился, в общем. Ненавижу, это, это, это реально бак, пацаны. Такое быть не должно. Потому что это мы кидали газ, а не он кидал, кидал газ. Это надо исправить этот бак разработчикам. Потому что наш газ, они а их не ихний газ убивал. Поэтому такого быть не должно. М -м да, он, конечно, не скинул в кучу. Как хотел бы. Обидно, в общем. Ну ладно. Он хочет портом. Порт не сработает, смотрите. Я же говорю, не сработает. Ну почти сработал. Если бы блок он был бы у тебя. У него блок есть, как бы, но он не улучшенный. Можно было бы блокировать справа, в общем. Завтра, ребята, постараюсь для вас снять новый бой на основе на своей. Потому что вы нормативы все выполнили. Набрали 130 лайков аж, на прошлом бою, поэтому я просто обязан для вас найти бой и обязан для вас на основу вернуться на свою. На основу я буду брать любимого Лигури, Я уже решил. Ну, я буду брать ее, как бы, даже не знаю как сказать-то. Постараюсь ее взять, короче, в конце сезона прям. Если нет, то значит нет. Потому что я не хочу особо там напрягаться, что там забротить как-то вот. Попытаюсь я ее взять, в общем, если получится, то возьму. Если нет, то значит нет. Так, короче, я минус 2 дам, все получается, да? Надо сталь, конечно же, убить. Потому что если мы убьем Булю, э, то она отрегенится. Отрегенится сталь, короче. Она будет регенить сталь постоянно. Поэтому сталь нужно убить раньше, чем Булю. Ну, это все знают. Ребята, это я просто так говорю. Новичкам объясняю. Да новичков тут аж вообще нет ворных силы, там. В ворных уже новичков нет, ребята. Вот все играть умеют. Все знают тактики. Все знают боссов этих способностей всех. Поэтому я не знаю, кому я объясняю сейчас вот это вот все, Не знаю, честно говоря. Может, кому-то я и помог. Но кому я не в курсе. Потому что, ну, все умеют уже играть, ребята. Я уже никого не знаю, кто бы не знал, как пройти Якутсу. Или, не знаю, кого-нибудь там еще. это Эти боссы вообще легкие, Это раньше канала, когда Якутсу появилась. Её там проходили номер 5 человек, наверное. В первые дни, когда она появилась. Я помню то, что я там потратил весь день на то, чтобы снять прохождение для вас. Ну, прохождение я, кстати, удалил с канала. Потому что это было реально... Было очень давно. Когда появилась у нас в 12 или 11 году... И тогда я снимал свои первые видосы, ребята. Первое видео, по-моему, я снимал Якудзу или кого-то еще там. Вот так, у меня кувалдочка есть. Надо ставить мочить с помощью кувалды. потому что у нее броня большая. Вот, поэтому первое видео мое было с Якудзе связано. Ну, вроде бы все сказал. Вот. И раньше Якудзу рано было сложно убить, ребята. Сейчас она вообще босс элементарно проходит. Я на фейке спокойно прошел его. Надо, короче, уйти мне, закрысить как-то, потому что сейчас меня могут убить. Сейчас я, в общем, заюзаю токсин-перевязку и уйду куда-нибудь. Либо вправо, либо в лево, куда-нибудь Потому если нет, значит меня убьют на ХП. И останется на напарник один у меня, Кирилл. А у меня еще есть кувалды, между прочим. Кувалды, которые могут пригодиться. Ну или можно так еще раз тут остаться, еще раз отдать кувалду. Надеюсь, он... я выживу потом, после этого хода. Не факт, что я, конечно, выживу, ребята. Я бы тут остался, короче. Я бы реально остался тут. Да, я дам кувалду, пожалуй. Заюзаю перевязку. Заюзаю таксины. Я думаю, выживу я. Один вход. Мне нужно тратить кувалду быстрее. У меня еще две кувалды целых. Мне нужно потратить, чтобы напарнику было проще проходить, в общем. Как видите, самое пекло вообще спокойно проходим. Без особых усилий, ребята. Без особых усилий проходим. Не знаю... Что трудного тут? Как будто это реально, пацаны, как будто боты играют какие-то. Как будто вот не боссы, а боты какие-то играют. Как будто миссию прохожу какую-то, на самом деле. Даже выжил я. Вот прекрасно, в общем. Ну, здесь, конечно, немножко надо крысить. Приходится иногда. А так, как будто реально ботов проходим. Ну, это есть боты просто, ну это боссы. Это боссы, ребята. Нет, я не говорю, что они как бы... То, что они очень легкие уж. Они легкие на самом деле. Бля, что я несу на самом деле... Я не говорю, если надо ослабить там этих боссов. Наоборот, как бы их. <смех> они нормально сделали. Просто легко все проходит, так. Добей матроса. Хорошо, матроса добиваем. Так, лучше сейчас уйти куда-нибудь, не знаю. Вот сюда. Вот, и пускаем вертолет. И просто вертолетом добиваем матроса. следующая следующее оружие, которое куплю, ребята. Да здесь уже как бы все надо покупать. Как бы.. Я вам скажу то, что призрака я пройду спокойно сейчас с таким арсеналом А следующий босс, допустим, Стражи Недр Стражи Недр, может, пройду я Стражи Недр, возможно, я смогу пройти, ребята А вот Инженер, вот на него нужно будет покупать дохуячего, ребята Инженер просто так не пройти будет на моей страничке, на этой Но Потому что там нужно реально иметь хороший арсенал, чтобы пройти Инженера Как минимум, нужно там купить овцу летающую Коктейль улучшить нужно будет Я, конечно, не знаю, сколько у него будет ХП там, потому что я же играю на 21 уровне у него, может быть, меньше будет хп, его легко будет убить как-то вот. Честно, не знаю, ребята. Он просто божественный за урон его, просто шикарно. 20 хп снял ему, просто красавчики обьются. Ладно. Ничего страшного нету в этом. 400 хп у этой осталось у Бури. И устали 127 хп. Вот. берет ранец. Ну, карта уже потихоньку тонет, ребята. Потихоньку тонет. Ее уже наласталась карта. Ну, еще есть карта, как бы, да, еще можно играть пока что. Но скоро она уже утонет, ребята. Надо быстрее, надо потрапиться. Не дай бог, мы что-то еще как бы просрем тут. Это будет вообще. Надо реально аккуратно тут играть, ребята. Если проебм, то это реально пиздец будет. А мне что делать? А, у него сейчас удар еще открыты. Напал. Напал вообще шикарно сработает тут. Напал 200 хп снимет сейчас тут. Вот. Где-то так. Ну, чуть меньше. Ну, 200 почти снял. Где-то примерно так он вот снял. Так, и он отрогенился, урод, еще. Чем можно его зауронить, ребята? А не чем. Просто не чем. Либо идти к нему, его уронить, либо никак, пацаны. Я к нему пойду, наверное. Терять мне особо нечего, потому что... Как бы, что я буду еще делать? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ладно, случай за уроню, лучше не жалко мне. По 3 хп снимаю. Нормально, нормально, пацаны. Вообще шикарно снимаю. Ну, я конечно, не убил его, но. Если бы это был лучше, улучшенный, то я бы убил точно его. Это лучше, не улучшенный просто. Меня, скорее всего, убивают. Нет, я еще выживаю даже. Нормально, пацаны, нормально. Карта еще. Карта уже не тонет. Карта уже не тонет, пацаны. Карта уже. Бля, он сейчас будет жрать свою морковку обоссанную. Вот это вот плохо, то, что он заяц, ребята, это Этот заяц будет регениться. Наверное, он сможет э, 20 раз, даже больше может съесть морковку эту. Ну, где-то вот, смотрите, есть такой, опять же, миф ходит такой в Вормиксе, то, что э, какой уровень у самого босса, у расы, у этой, столько он съест морковок. То есть 22 уровень у этой расы, да, у бури. Значит, он съест 22 морковки. Но ну, это такой только миф ходит. Я это не проверял, ребята. Это проверить очень сложно, на самом деле. У меня есть кувалда. Да. Сейчас бью, бью с кувалды. И персонажа этого оставляю там, прям. Вот, чтобы он сам себя бил с стрелящей ракетой. Надеюсь, он как бы оттуда не уйдет. Ну все, он бьет сам себя, наверное, да? Все, он как бы 120, 137 хп у него остается. <coughs> и можно его спокойно забивать уже. Только надо аккуратно, чтобы не просрать этот бой. Он же, блядь, у него и броня там, и... Ну, броня в принципе не такая большая чем можно его добить вообще без понятия на самом деле потому что остались только алюдары, если к нему прийти прийти к нему то это очень опасно ребята ну, хотя в принципе не так уж это опасно главное встать нормально если можно балку ну в принципе ладно надеюсь он не тупанет бля вот сейчас боюсь ребята что он может тупануть он может реально тупануть а такому хочется что-то сделать а, стрезубцы, все, точно прошли, ребята. Точно прошли. Все, прошли. С первого раза, ребята, без всяких усилий, без всяких, не знаю, чего там еще. Вот, четыре мгленки, шапочку за это пекло получаем. Фузы, ключик. Ключик я накоплю, ребята, и разберу их как-нибудь. Но пока что нет смысла их разбирать, потому что на ставке я еще все равно не играю. Вот. Вот персонаж, снова самое пекло прошли. И миссии я быстренько... Пройду, ребята. Ой, я не буду уже тут ничего, ребята, показывать, как я их прохожу, потому что, ну, эту миссию я просто взять и ускорить, просто, например, это легкая миссия, ребята. Я не буду показывать ничего, потому что я в той части уже показал, как проходить миссии правильно, когда у тебя один персонаж, а у, у миссии четыре, короче, персонажа. Я вот подумал, ребята, и у меня возник вопрос. Нафига я прохожу эти миссии вообще? Нафига? Если можно, просто спокойно проходить супербоссов каждый день и получать за них опыт. Куда я тороплюсь, ребята? Я тороплюсь просто повышать свой уровень. Зачем я это делаю, ребята? Зачем? Я сам... Только что подумал и больше решил то, что не буду проходить эти миссии сраные, кому они нахер нужны, эти миссии, когда можно супербоссов боссов проходить каждый божий идеи и никуда не торопиться, ребята. Я никуда не тороплюсь, на самом деле, ребята. Но даже не то, что не тороплюсь, а дело в том, -то, что чем дольше я сижу на низком уровне, тем больше я получу арсенала когда буду на 30 уровне, ребята, я уже буду иметь полный арсенал почти, что, ребята, зачем мне торопиться, ребята, вот очень многие новички тоже торопятся куда-то, быстрее-быстрее повышают уровень, достигают 30 уровня, и дальше у них нукский арсенал у всех, нукские шапки у всех, вот. А у меня такого не будет, ребята, я понял. Ну, У меня, кстати, уже арсенал такой же нубский. Ну, он нубский, он не полный. Но тут мощное оружие есть, ребята. Тут мощное оружие основные есть уже, как бы, да. Остается купить всякую мелочь. Ну, там, огнемет, балку, охранники, барьеры, гравипушку всякую вот это вот. Потому что у меня уже даже все виды перемещений есть. Все виды перемещений у меня есть, ребята. Порты, другие порты, экстренный телепорт. Это все у меня есть уже, как бы. Остается, остается только их улучшить немножко, да. И на ложку перемещаться, чтобы тоже ее надо улучшить, чтобы перетаскивать своих персонажей, да? Ну, игрой пушка еще нужна. Балка базука нужна. А, ну это, в общем, потом все, в общем, да? Поэтому я больше миссий проходить не буду. Чем больше ты сидишь на низком уровне, ребята, тем... Ну, ты должен получать бонусы каждый день. Естественно, некоторые игроки, они сидят на мелких уровнях. На мелких уровнях очень тяжело сидеть, ребята, потому что на мелких уровнях только ты можешь получить э, бонусы ежедневные, как бы, и все, и в группе бонусы получаешь. И все, как бы, больше ты нигде не возьмешь эти фузы и рубины. Ну, на ставку ты можешь только взять, взять, взять фузы, и то маленькое количество фуз, ребята. И на арене гладиаторской можно набрать рубины и фузы. Больше нигде, поэтому... Очень сложно на мелких уровнях э, сидеть и не повышать при этом уровень, ребята. Вот такие дела, ребята. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.